Эй, с вами Артем, вы на канале Артем Добро пожаловать, друзья Мы продолжаем проходить игрушку по названию Изаир Очень 2 Играем мы все так же за Себасу За рыбку мою э, Себастьян. Э, да, также за него играем Пошла часть части с нами Гдонацкая-то баба Какая-то страшная баба с запил так включи канатик Это мне страшно Ой, да а, меня то занесло. страшная баба да, куда меня заметил, действительно. А, в общем, я немножко пофиксил звук с игрой, так как э, в прошлой серии я заметил, что игру было очень громко слышно, а меня... тише. Не знаю, исправила сейчас ситуация или нет, напишите обязательно в комментариях. Обязательно себя лайк, подписочка, комментарий, все сделал, молодец, значит можно даже смотреть ролик. Я решаю. А теперь ты так. Так, две. Открываем. Уф, уф, уф. Костела у нас. Мой дружок, пирожок. Что ж ты, мертный? Так, окошечко. А кто у нас там есть? Купил его. На самом деле, другое окошечко шикарно Так, так, так, так, так. Где? Где? О. Как это запись? Это не в нищет. Дневник в заброшенном доме. Почерь дневники четкие. четкий. Последняя запись. А мне только что позвонили. Теперь я знаю причину всего этого дерьма, что творится здесь в последние дни. Это худший из возможных сценария. Но, по крайней мере, мне больше не надо притворяться. Где существа? Это обратившиеся, Их уже поздно спасать. Пора заняться тем, чем меня учили. Да. Жалится да над ними Господь. И надо мной тоже. Угу так, прочитали все с выражением вот так, шикарно, шикарно лампочка а, лампочка, так, тут все дверь закрылась. а добавим предмет для его просмотра. нажмите не связано и выберите вкладку документы что? в не связано а можно на с этом месте под подряд? у меня все должно быть связано если у нас ничего друзья друг мой не будет связано то это будет очень печально так скрипт убийство F. Так, убийство F врагу F реально так скорее скрытность вкрытие контекст есть о чем говорить а в демнистра не является и коммуникатор и внутри оттап и не коммуникатор быстро не Пять, шесть, семь, а, восемь. А, я понял. Ну давайте я не знаю. Э. Можно? Э. Э, Э. э. Все. Ну-ка. А, это... у, так тут карты, видите, на да, тут карта есть. Так, 2-2, что не так. Так, Ищите членов поисковой группы Мэвиуса, чтобы узнать на телевидении. Окей. Ок. Так, сменить категорию. Клюсика мыши, масштаб. А, так, это масштаб. Не, у нас карт нет. А, а, а, этот, а это А, метка это есть. А, ну вот, вот все есть. Блин, сорян, тогда игра что быканул. Прошлой серии сказал, что э, даже в Дайклайте есть карта навигации все дела, а тут нету. Сорян. А, так глава 2 давай, чтоб прошлым так все задания пусто не знаю ну mm -hmm. так скажем блин это часть реально лучше первой. а нож большой нож идеальный подход для скрытных убийств делом и взлома закрытых дверей ему не нужны боеприпасы ну да будем стрелять ножом ага так документы. а необычное письмо не забросил номер трикоску новое обучение А, это что-нибудь... О, может быть, прочитать что мы... Новая слайд. А, статистика даже. Время в игре. Смертей 0. Используем шпильца в 0. 0-0 ну, я думаю, это мы прочитаем или нам покажут, когда игру полностью пройдем. Так сказать, посмотреть свою общую статистику полюбоваться за лукой очень важно погоди открывать тебя тебя вот видишь если бы я ты открыл то не шпри... э, шприцы неизвестно что за лекарство в этом шприцае но он частично здоровье ага. не надо мне применять спасибо не надо а если я а не ну давай Давай лучше это сделать да. а То проблемочки потом будут, и я не хочу там... ну Все ж, причем найдем. Сложно, это едичная. хотя она не будет. Но... Да. Все вам. Какой нихуя себе? Вот это неожиданно. Вот ну, бы давай. ты мне раньше попался. Да, и что делал? До того ну да, еще бы ты делал. Стоит ли Монстр бы этого замучился, сомневается? Или потом бы... А, сомневается. О, лицо. Ой, все, сейчас пойду в падение в ПС, надеюсь, нет. Может, это нужное место? Правильно. Замолчи? Okay. О, рация нам. Кигнул. Никто. И.. Лили. А. Надеюсь, ты здесь. Заград. Думал, он рация застыл. А, фото семика Стелана. С этой фотографией. Я думал, она сгорела при пожаре. Помни, как мы сделали этот снимок. Для них паха сахар на ватре. А в мире была еще красивее, чем обычно. I love you, buddy. Somebody но Можно подробнее. А. А ч они это? I love you. это во что же я впутался не знаю, но что-то странное с ним так, играем Кидман Себастье, где Кидман. ты был, мы потеряли тебя а куда идти? без понятия да? но это ни хрена не мирный городок нет, туда. Здесь творится что-то неладное, Кидман. Бейкер мертв. Вокруг бродит убийца. Ага. И все это очень напоминает. Что-то там не нужно вам говорить. А то, что происходило в маяке. Во что ты меня втравила на этот раз? Так. Бейкер был командиром группы. Если он погиб, страшно подумать, что с остальными. Продолжай uh -huh. поиски. Uh -huh. Чем больше я узнаю, тем лучше смогу помочь. А куда идти, да бабанка? Да. Конечно. вас Чанг Пак. Получен следующий предмет из набора Залаз Чанг Пак. Автоматический пистолет 50 единиц пороха, 100 деталей оружия, одна особая деталь оружия, одна аптечка, 5 единиц травы. Это так запланировано или это я скачал какой-то набор? Автоматический пистолет. Этот автоматический пистолет стреляет очередями по 3 выстрела, наносит больше урона, чем полуавтоматический, хотя в нем не используются такие же боеприпасы. Порох. Отрывная смесь из селитры серии угля, который используется в патронах. Пошло 12 веков, он все так же эффективен. Этот компонент используется для создания полезных предметов. <музык> Особые детали оружия. Это компоненты более высокого качества, чем стандартные детали оружия. Их можно использовать для, для разно. Блять. Для разблокирования улучшения для оружия. Что-то мелко. Хотя я экран уже лично снял различные полезные компоненты, которые используются на вертках для улучшения оружия. Аптечка содержит препарат, восстанавливающий умеренное количество здоровья, лучше, чем шприц. Аптечки можно сготавливать из трав. О, ну а тут про трав, естественно. А трава, естественно. Трава, растения с лечебными свойствами. Этот компонент используется для создания полезных предметов. все прочитал. Оружие можно улучшить на верстаках, которые находятся вот в лёжном подлиннице бюлте. Давайте один это будет пистолет, два это будет аптечка я не о тем тем тем тут у нас патронок ну ладно нет нет нет нет нет нахуя ты это сделал нас! ты дебил нахуя да да. Ну ладно. Так, машин. Там по-любому что-то Бедные сукинсы. Бросили здесь гнить. Да. <unos> Согласен <duda> полностью. Так. Gone... Ну, окей. Наверное, нам нап... не сдался. Нет, а, ну, Себастьян. Это просто маленький тихий городок. Да-да-да-да. Как обычно. Это просто маленький тихий городок. Конечно, что-то в сказку, думаю, попал. Слишком тихий. Слишком тихий. Это домик. Так, я помню этот момент. Что-то будет, поделитесь не вы сами После этого... Вот. Yes. Привет. Эй! После этого момента жальнись, я и больше не приходил. Надо проверить. А я не хотел туда идти. Я просто мимо хотел по. сам пошел. Бля, сейчас патроны и все на меня ебать. Сука, сейчас, Бля, жопа будет. Здрасте! Ну ты долба Нахуя ты говоришь? <связывая> Кожа до кости. Ешь. Надо есть. Да едай. Надо есть. Кожа до кости. <связывая> Я <связывая> сказала ешь. <связывая> Бля, <связывая> что происходит? Наши его убить. Блять, женщина, что творишь? Бля, mm -hmm. женщина ёбнутая нахуй. Что за ебать? Блять! Женщины я... иди нахуй Давай убей его за меня, я не хочу её убивать Костя застрелил, молодец Она сейчас встанет Она встанет, сука, я помню Войду Господи. Бля. Бля! О! Бля, патроны, правда, искать. Ок. Я справился. Фу! Я думал, что жопа, она так быстро это. Двигалась, а я аж не могу, у меня лагает а, Зеленый гель Это жижи мирский, обычно обнаруживается на трупах врагов. Что нам поможет усилить ваши способности? Сок, бра, Кейдман. ты. Узнал что-то новое? Да, узнал. Все это и правда очень похоже на маяк. Здесь люди превращаются в монстров. У колесники это Совсем другие. Черт. Что же там произошло? Я не знаю. Но это значит, что Лили могла не просто потеряться. Ау. Кстати, да. Брось, Кидман. Я справлюсь. Я найду ее. Да, конечно, справишься. Тебе играть профессионал хоррор. <смех> <смех> Выживание вообще не естественно ты справишься, что ты не справишься. Ч как справишься? А, можем включить Ну пусть работают. Пусть смотрит сюда. Не ну, похуй, что он не работает. Ебать, блять, пусть смотрит. <смех> так. Так, мне что-то стрелочка показывает, что тут можно что-то сделать. Да, реально что-то произошло. Мне кажется, ребята, это вирус. О, реально вирус. Все, он заглянул. Мать, ты что, убила его? Бля, реально. Ася, он уптянет. Бля, не. Я умный человек, не буду тратить потом. Вот если я сейчас тут вот еще найду патроны, я попробую выйти. Но если он встанет, бля, пиздец будет. О, согласен. Воняет пиздец. Хорошо, что я не чувствую этого. Не потому что я не а потому что я все чувствую. Да, потому что это и будет сейчас писать коронавирус, В жопу вас уж коронавирус. Заебал ус. Так а, поднимаемся по лестнице. Блять. Ты тупой, ты плохо слышишь, говорю. Поднимаемся по лестнице. Нет, Ух, налево куда-то. Аккуратно. Смотри, меня обдавят. Будет какая-то хуйня, я Так. Реальный резидент. Я как будто проходят до континута. Прикольно, прикольно. Вс ⁇ думал, проходите то говорю, нет, потому что я помню, что лагал на стримах. Вот решился пройти, вот решился, а вот меня не остановит. Вот если я захотел, все. Мне не скачать чего угодно. Попытайся. Блять, не текает либо ну, так это просто, ребята, летсплей снимается. Вообще не просто. Это тяжелый труд, тем более перед камерой. Так. Ага. А типа с чем ты нашел не что тут что-то можно золотать. А тут можно золотать, ребята, это скоро, да? Это Майнкрафт. Да, да. Так, где двери ничего нет? Тут часто такое бывает. Дверь, ты открываешь, там ухопа блядь. бля. И там что туда есть? Что? Что? Забраться? Куда? Куда тут забраться, Так. Куда ты решил забраться? А, блядь, ты чем меня пугаешь? <laughs> Я думал, ты хочешь uh, подняться по лестнице. Да. Так, открываем. Так, машинка. Машинку обсидывать нельзя, да? Вот, ну, тут можно машину обсидывать, а здесь нельзя на ну, что Так, куда нам теперь идти? Я подожду. Что-то со мной было. Что-то со мной было. А ну-ка коммуникатор, давай. Что это такое о давай сюда поставим будет реально оу прикольно кстати может там как раз кстати все ну просто типа убежище убежище как бы на да. подозрительно как то так так так что это такое что это Атака ближнего боя. Разбитейщики не синим А где вы там комикс? Понял. О, патрончики. Патрончики. А молодец. А еще больше не заново. Блин, фигово Так, берем порох. Красавчик. Да, руху. Что еще это? Деталь оружия, ничего. Да, себе Блин, ты походу в игре можно все лутать, видишь. Да? Реально? Можно все лутать. Так это надо туда прям всю игру серыть. А, это отсюда бывает? Блин, все. Походу у меня гром, ребята, в игре. Ой, ё, игра, в реальности. Так, ну туда Давайте посмотрим, сейчас машиночкой. А, может сильнее что-то. Ну, знаете, особо не лыгает, и даже игру. Это круто. Странно был бы полный жопа. Так. А, ее нельзя не обследовать ничего. У там ничего не делать. Печально. Там кто -то стоит или это что-то вещи? Бля, <смех> мне уже что-то кажется, Но это по-что-то вещи походит. Ну ладно, окей, потихоньку разбираем. Первая часть тебе прям гораздо хуже, магало. А девушки удержит скорее, безумно. А ну это вообще не знаем. Думал встретить кто-то. это еще что то стрелял я тоже слышал походу это разве группа а, даже... скорее всего ребята здесь реально произошел какой-то типа коронавирус опа я вижу кого-то красные глаза увидел так это монстр Запомните, всех у кого красные глаза это вам не друзья никогда заявляются в эту игру, не пытайтесь с ними подружиться, потому что иначе вы встретите леща в вашу сторону, причем до самой смерти. Поэтому иногда врагов стоит обходить в сторону. Я тебе реально говорю. Ни хрена их там. Бля, походу. Походу реально лучше обойти стороны. Нахуя? Нахуя, брат? Так, придется походу помочь. Так, что происходит? Оу. Беги! Так. Ой, вс питание. Так, походу Онил этого очень нужный перс. Ну да, раз его показываю. Так, запомнили, где он, сейчас пойдем к нему тогда бля. И эти из Кто-то из них уцелел. Я тебя бля, говорю. Бля. Плохо. Эти твари буквально повсюду. Я тебе говорю, бля, я сейчас... Бля, пиздец, что будем делать? Надо в дом вытрясти из парней информацию. Да, да, да, я говорил, блядь. Ой. А скрытность скрытное убийство. А левый контроль действует скрытно. Возле... А, враги особенно чувствительны к шуму. Перемещаясь скрытно, вы приглушаете звук своих шагов. Эф нападайте за динамик на врагов, которые вас не услышали. Так, что ж мы будем с амбузами? не знаю Тихо! Пожалуйста. Не, не, там Это плохая идея О, бутылка здесь, да, ничего? А, бутылки. Левая кнопку удерживать целиться и левая кнопка бросить. А брошенная бутылка может отвлечь врага шума. Бутылку можно использовать из инвентаря нажат там Если приобретено в удар бутылкой, то с помощью бутылки можно вырваться из захвата врагов. Начиная новую игру на уровне сложности прогулка, вы будете сразу владеть этим навыком. А не хрен, кнопка муж это все так один надеюсь придет так ну щас вообще капец на 21 ну кто нибудь принес так что то это странно а ну жопа так попробуем значит обойти вот, это уже почему-то цветный Я типа прятался этот мог или, или это баг? А, -а, а, Так, это же он тут, да? Получается, да Так, сейчас очень аккуратно, я не хочу просто сейчас а, Нарываться на бой, потому что а, Я мало по-моему сейчас можно и по стелсу пройти один два один так ну так а, там еще один Так, окей, тут Тише, тише, тише, тише, тише никого нету Сзади никого нету Помирись. Помири еще Да сердце, сердцем голову надо? так как у так у меня ничего нет а так а вот там еще я вижу чудик в принципе я думаю его тоже нужно правда минус в том что нам придется все таки назад возвращаться естественно Убляй, улица назад оборачиваться Поэтому... Нам все равно придется не замочить Так как, если нам нужно будет пройти туда, где нет, а нам придется этот Тихо, нож потом устал бы О, все, хана тебе, чувак. Давай. Давай, ну, убей его. Да хуй. Голову надо, правильно. раз голову надо. Погоди, открывай. Ничего надо взять с него. Скажи, вот. Бля, сейчас я тебя Бля, Давай. Открывай. Блин. Ч, рофнешь? В смысле оно закрыто? СЕБАС! А, толкать, Давай! Ну думаю, бля, так не рофнет! Бля, пиздец! Сейчас нахуй окно вышли. И вс, нам жопа. Вот, блядь, тебе говорю, зафигалка, вот этих Сзади, блядь, блядь, были эти, чуха не убиваю А, что-нибудь, что-то боялся А, блядь Че есть делать? Давай, задмил, молодец Красава вот так. Надеюсь, выдержит. Ну, я тоже надеюсь. Потому что если нет, то все жопа. А, так, че нам? Бранд, четыре, чувак, атак. Чувак, он не дверь. Открыл меня, а? Дверь открыл. За своей не боюсь. Не подходи ближе! Вот. Да, это... Ладно, успокойся. Не стреляй. Я тебя не трону, видишь? Да, потом. Можешь опустить пушку. Я на твоей стороне. Ты не из Мебиуса. Конечно, не из Мебиус. ты не из этих тварей, но.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 Мне не платят за то, чтобы я тут сдох. Я не да, солдат. Я техник. Да. Я знаю. Ну давай отбери мне пушку. А то психи сейчас. Что? Так, ребят, собственно, я здесь. Что-то меня залазил. Я унил. Да, у меня тут лайнги прошли. Блин, реально, что за ладит? А я сюда безнакостно ломался. Сильно обижен. Я реально обиженный какой-то. Значит, ты не из Меобиуса, но тебя забросили сюда. Зачем? Тоже вопрос. Я ищу свою. Я ищу, как отладить ядро. Да, мы же стены. Как и ты. Ну да. Да? Ну, желаю удачи. Спасибо, Леонид. Я бля. вас буду ждать, Все, пока э, нас это... не извлекут отсюда. Спас тебя от зомбака, Никто бля. тебя не извлечет, пока не найдут Лили. А ты тут выебуешься. Что за Лили? Пойми. Мы все застряли здесь, пока не отыщем ядро. Поможешь мне? Странный диалог и сюжет. Если предлагаешь пойти с тобой, на меня не рассчитывай. Это убежище, и я не собираюсь его покидать, ясно? Да, классно, убежище. Там Но там я дам тебе навод. Я засек неподалеку сигналы, резонирующие с частотой ядра. Его убийц, 100%. Фиатично. Мы искали их источник, когда на нас напали. Вот, послушай. Голос, как у маленькой девочки, да? Тихо! Так, это Лили, походу, ребята. Наша дочь. Дочь Себаса.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 Ну, блядь. Вероятно, ты поймаешь и другие сигналы. Как бы да. Как можно обычный. будет найти их источники и узнать? Нет, нет. Сперва ядро. Другого пути выбраться отсюда нет. Как хочешь. Свяжем наши коммуникаторы. Какое-то странное дело, как просто. Я сообщу, если что-нибудь найду. Ладно. Пожалуй. Это можно. О, чего я могу Так, глава 3 резонанс. Так, припасы. А здесь опаснее, чем я думал. Mm -hmm. Не знаешь, где можно добыть оружие и припасы? Я пытался тебе войск. рассказать, но ты не хотел меня слушать. Ну, сейчас ну теперь слушаю я перехватил разговор двух охранников мебиуса которые говорили о схронах с оружием mm -hmm. найдешь их пополнишь запасы может охранники живые помогут да mm -hmm. я подумаю это ну это ладно. Что, я здесь один и измерка. мне нужна защита если понял, бы ты понял. не позволил своему защитнику Подохнуть Хватит уже Я отмечу сигнал на твоем коммуникаторе Реально, это Захочешь, сосу, проверишь странный... Мне плевать Ходит странный человек Короче, ботаник, что подумал бы, В школе Здание начато Так, ну Тарнок, что-то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 Вряд ли ты найдешь готовое к бою тяжелое вооружение. А, типа у нас нас Но я видел что-то приличное рядом с брошенным БТР. Я отмечу точку для тебя, но ты поосторожней там. Вокруг шаталось только этих тварей. Нажмите для просмотра. Окей, ладно. что-то сделаем я вам говорил со стобы. Так, хочу. А, терминалы. А терминалы позволяют сохранить достижения в любом мире. Они находятся в убежищах и кабинет себе стены. А, можно сохранить. Давай это сделаем. Сохранить плохое. Хотя надо было сначала тут все исследовать, в этом убежище все подобрать, что надо. Потом уже сохранять что Детали оружия. Чего еще? еще детали оружия. Прикольно. Такс. А, верстыки. На верстыках можно создавать из компонентов снаряжения и предметы, или улучшать оружие с помощью деталей. Что можно задать? И ничего. Походу ничего. Чем там создает? Спасибо, ты еще без маловедомости делать А. Ну, я думаю, что-то понял. Сейчас мы вряд ли что-то сделаем. Кустарное изготовление. Выберите значок кустарного изготовления в меню инвентаря, чтобы изготавливать предметы без верстака. Кустарное изготовление предметов требует больше ресурсов, чем работа на верстаке. К тому же вы не можете улучшить оружие. Uh, кустарное изготовление предметов нельзя привязать клавиши быстро быстро быстро предмет Ок Все понял Чё О кофемашина Выпив кофе из машины вы полностью восстановите здоровье Кофемашина автоматически начнет готовить следующую порцию Но это займет некоторое время Давайте по фану купим. здесь будет там джампу тут стоит что-то делать, готовит что-нибудь, что-то не стереть. Берем пьем кружку кофе, но у нас вс поху, просто на паху изо плохо. Сразу становится легче. Да, <Слышко> очень сразу. Ну что ж, я думаю, на этом можно уже закончить. В принципе, я достаточно, я думаю. А, вот. Разобрались, что к чему нашли кого то чувака. А вот. Ну, увидимся с вами на следующей серии. Обязательно подписывайтесь на мой канал. С вас по-любому лайк. Топовый комментарий. И все, в принципе, больше ничего не нужно. Всем пока, увидимся в следующей серии. прохождения И вы получили Ва, всем пока, до скорого.